Здравствуйте, уважаемые родители! Я Дмитрий Городниченко, директор Самарского тренингового центра. Вы когда-нибудь тестировали своего ребенка? Вы знаете, сколько он запоминает по объему? Очень часто приходится слышать такие слова. «Да у моего ребенка память хорошая, да вот читает он плохо». Или наоборот. Но важно знать совершенно объективно. Почему? Потому что если вы не знаете точного размера, объема запоминания у ребенка, соответственно, вы не можете его... В этом плане развивать. Пожалуйста, кликайте сейчас по ссылке. И мы для вас даем бесплатную методику, по которой вы сами сможете протестировать своего ребенка от 6 до 14 лет и понять, какой же у него объем запоминания. Там же в этом материале мы даем вам нормативы, по которым вы сможете сравнить, как ваш ребенок запоминает в связи со своим возрастом, на каком уровне он находится, на среднем, высоком или низком. Пожалуйста, кликайте, вводите свой e-mail, вам на e-mail придет наш материал. Спасибо за внимание. Я Дмитрий Городниченко, директор Самарского тренингового центра. До встречи!